Система ЦЕРЭК – один из шедевров стоматологической технологии и техники. Она идеально подходит для восстановления и протезирования зубов за один визит пациента в клинику. С помощью ЦЕРЭК мы можем изготовить сразу в кабинете одиночную безметалловую реставрацию на зуб, винир в зоне улыбки, коронку на зуб или имплантат, прочную и эстетичную керамическую вкладку вместо пломб. Компания «Серона Dental качественно объединила объемное цифровое сканирование и точную фрезеровку любых реставраций вместе для создания ортопедических конструкций за одно посещение врача. С момента запуска первой технологии ЦЕРЭК в 1987 году система эстетических реставраций развивается и по настоящее время. Мы работаем с технологией ЦЕРЭК уже почти 10 лет. За это время мы проверили в действии практически все возможности комплекса, и наша оценка качества отлична. Никаких переделок и жалоб пациентов, высокий уровень комфорта протезирования и несравненная экономия времени. Система ЦЕРОК включает в себя сканер для получения трехмерных оттисков челюстей, специальный фрезерный станок для выпиливания готовых конструкций и оригинальную печь для обжига реставраций и коронок. Я могу самостоятельно придать необходимые цветовые характеристики конечной работе, используя специальную палитру. После спекания коронки и виниры будут выглядеть естественно и идеально подойдут улыбки моих пациентов. Просто! Быстро, качественно и комфортно – вот что приходит на ум, когда используешь в своей практике систему ЦЕРЭК.